Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают, Работают все, микрофоны. все микрофоны. Каждый может. Сказать, не высказать, не высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио Народная волна на частоте 14.30 ам 99.1 фм. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале Radio NVC. С вами в студии Олег Падлок и Сергей Зацепин. Привет, Олег. Привет, да. Мы в студии «Несмотря ни на что». И прежде чем э, мы будем говорить о том, что «Несмотря ни на что», буквально, буквально одна коротенькая заметочка по поводу того, что... Э, ну, помните, я говорил там, то одного в Гарварде профессора арестовали... За то, что он шпионил в пользу Китая Потом еще в одном университете Три человека в общей сложности Сегодня, вчера еще арестовали одного химика из Гарварда угу. Красная профессура работает на Китай, как выясняется Ну уж во всяком случае, нашу страну они точно ненавидят Или как минимум не любят, не одобряют А посему воспитывают себе подобных То есть молодое поколение, которое относится весьма и весьма отрицательно к Америке испытывает, так сказать, наслаждаясь всеми преимуществами американского уклада жизни, тем не менее ненавидят ее, самая российская, самая несправедливая, самая-самая-самая плохая страна. Все зло вселенское сконцентрировалось в нашей стране по их мнению. Поэтому не дай бог, если что случится, люди, которые, ну, есть такая мудрость такая, если те, кто не любит свою страну, защищать ее не будут. Вот примерно так. Так что и я вот думаю, это трех человек арестовали. А сколько еще таких? А сколько неизвестно. их там да, работает в интересах Китая и так далее. А сколько работает в Гугле людей и в других больших компаниях, которые тоже ты помнишь эту историю, когда Пентагон обратился к Гуглу, там с каким с какой-то просьбой что-то сделать, Клауд, создать или что-то такое? И сотрудники Google с протестом выступили, и Google отказался работать с Пентагоном, потому что сотрудники Google не хотят работать с военщиной, с американской. Но зато Google вполне себе работает с Китаем и выполняет все приходи, приходи коммунистического режима. К сожалению, вот такова ситуация. Ну что, а теперь... О том, о чем говорят 24 часа в сутки, причем... Она причем, если на Fox News как бы там брифинги проводят президенты его команда, которая занимается борьбой с коронавирусом... То ну, на других выступают то, корреспонденты да. радиостанции и, э, и чехотят во всем президента. То есть все, что происходит... Все, что происходит в стране. Давай, в может, начнем, знаешь, с чего? Вот цифры последние, например. Да? Значит, статистика. Статистика окей okay. значит на сегодняшний день в америке э, 250 тысяч сто 259 тысяч нет 265 тысяч 671 э, случаев 265 тысяч да а умерло чуть более 11 тысяч человек выздоровела 90 тысяч ну соответственно Остальные люди как бы находятся в процессе выздоровления, я надеюсь. А в Велиносе, по-моему, умерло четыре человека. Один из них 50-летний мужчина. Ну, не сообщается, какими болезнями он болеет, помимо. Но остальные трое – это пожилые люди. Вчера вот интересно писал один как бы независимый аналист. Ну, – анали, Аналитик. – спасибо. Да, так вот он говорит, что количество смертей они пишут, ну вот, например, он знал э, человека, который умер, э, ему 80 лет, он был заражен коронавирусом, вот. но помимо этого он был, у него была ишемическая болезнь сердца, у него был диабет, что-то еще, но умер он от того, что оторвался тромб но тем не менее его приписывают к жертве вот коронавируса поэтому я думаю что нам нужно у нас есть звонок да да давай примем добрый день вы в эфире ребята вы же говорите нормальные цифры 259 тысяч это в мире а не в америке 265 200... тысяч заболевших в Америке. Во все... Нет, во всем А, мире. я, да, я извиняюсь. Вот. Прошу прощения. А, ну, да, да, совершенно верно. Я... Так, нет, тоже. нет, нет, нет, нет, да, вы совершенно верно сказали. Ей, боже, я... Я сказал, что в Америке, да? Нет, 265 тысяч, это во всем мире, совершенно верно. А в Америке сегодня 16 тысяч. 16 тысяч заболевших. Из них а, умерло 53... А, нет... 220 человек. В Америке умерло 220 человек. А -а вот пишут, что... Давай послушаем у нас звонки. А, да, давай. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Да. Так долго ждали, что же вы начали свой эфир на 15 минут позже, чем сейчас законч... начался. Какие у вас последние сведения из Сената? и, в частности, о Линдсе Грэмме. Как его новая позиция? А что вы имеете в виду? Какая новая позиция? В отношении других <с сенаторов, которые продавали свои акции, в отношении коронавируса. Да, сенат сейчас занимается вообще тем, что обсуждает этот стимул из Вообще-то, да, выделили 1,2 миллилитра триллиона. И они обсуждают, кто кто сколько получит. Я знаю, что вот последние новости, по-моему, те люди, у кого э, общий доход свыше 90 тысяч, ничего не получат. Да, ну, а, соответственно, 65 тысяч, как бы по 1200 на человека, да. по 2400 на пару и 500 долларов на ребенка. Ну, да, вроде такая этом... цифра обсуждается. Пока а как, что, но ну, ни, никаких законов ни, ни пока... Кем, друг, ничем другим сейчас Сенат не да. занимается. Пока а что, что ничего добрый не Добрый день, пожалуйста, эфире а, добрый день, ну, ребята. Добрый день. До того, как вы не ушли еще э, далеко, вот вы сказали в самом начале, что много молодежи, которая ненавидит нашу страну. Скажите мне, пожалуйста, а Джейн Фонда это тоже молодежь? А Оливер Стоун, э, который говорит, что наша страна это злейшее зло в мире, это тоже молодежь? Тулси габар кандидат-президенты дважды побывавшие э, два тура в, в ираке с, э, с дебатов прямо заявляет то что она думает почему вы считаете кого-то second class citizen который не имеет права высказать то что он думает а? объясните мне ну во первых мы не считаем их вторым андерклассом э, или second class citizen но соглашаться с тем или иным мнением, это уже наше, так сказать, да решение. они говорят факты просто, э, Сергей, вы мне извините, я вас перебиваю. А как... они не, не Это не мнение, они говорят голые факты, окей? Okay? Вот голые факты, о котором я сказал, с чего мы сегодня начали, о том, что а, людей, которые работают на Китай... И которые ненавидят эту страну Любя эту страну, человек не будет работать на Китай И вот эти люди, я сказал, воспитывают себе подобных Потому что они других воспитывать не могут Это то, с чего я начал Попробуйте мои факты опровергнуть Послушайте, меня тоже обвиняют, что я там ненавижу страну И все, я страну это очень люблю я просто хочу исправить то, что мне абсолютно не подходит, понимаете? То есть и для вот. этого что необходимо работать в интересах Китая таким образом исправить страну? Причем здесь Китай? А при послушайте, том, что вы киноп... вот вы послушайте, это вы пытаетесь вставить в мои уста, так сказать, то, о чем я не говорил. Мы начали разговор с того, что арестовали очередного человека, очередного работника Гарвардского университета, который работал в интересах Китая. Вот с этого мы начали. И я еще прокомментировал, что, к сожалению, 99% профессуры э, исповедуют марксистскую идеологию. И э, вот как раз в русле этой идеологии они воспитывают поколения, которые не любит эту страну, потому что те принципы, на которых основана наша страна, идут в разрез с марксистской идеологией. Вот, собственно, была моя мысль. Вы мне... Э, так сказать, приписали. Это шпионы, и шпионы будут э, пойманы и заслуживают того, чего они заслуживают. Это не значит, что есть это... какая-то идеология. Но, но но. Но, но, но, но, но, это не просто шпион, это профессура, которая воспитывает себе подобных. Это не просто шпионы, которые там а, работают на заводе и воруют чертежи. Нет, это люди, которые оказывают э, воздействие на молодые неокрепшие умы это гораздо страшнее, чем, чем чертежи какого-то там, я не знаю, объекта. Вот о чем я говорил. Кроме того, когда... Ну, мы... тем не менее, спасибо. Вы имеете свое мнение. Конечно. Мы, я имею свое, Олег имеет свое. Каждый может иметь свое мнение, каждый имеет право на свое мнение. Кроме я того, когда... принимаю ваше мнение, но не хочу, чтобы отвергалось мое мнение тоже. Ну, нет, нет, я Боже могу... сохранить. никто не отвергает ваше мнение. Другого мы его выслушали, но мы имеем право... С вами или да, не и, и, и дискутировать, и попытаться высказать свою точку зрения. Дело в том, что когда мы видим, когда жгут американские флаги и топчет их, то, по-моему, все-таки ботовляющее большинство это молодежь, которая это делает. И делает это не просто так. Ведь кто-то им же говорит это делать, и им же мозги кто-то правит вот в этом, в этом направлении. Вот Вы по... знаете, я сейчас перебью вас С моим внукам, никто это не вправляет. Так? Они тоже молодежь, один на втором курсе университета, а внучка на первом курсе университета. И они вполне прекрасно понимают, что происходит, и не слушают этих профессоров. Это благодаря вам. Это вам большое спасибо, Нет, нужно это благодаря сказать. Моей, мы очень маленькое влияние. Это благодаря их родителям. Моему их родители. Совершенно верно. И вам, и их родителям. И кроме того, значит, они еще умные ребята, потому что они понимают, что происходит. И могут оценить ситуацию, и могут сами открыть интернет, посмотреть, а, почитать информацию о том, допустим, а, что они увидели где-то. Точно так же, как и мой сын. Но подавляющее большинство все-таки молодежи, потому что а у слушайте, нас Если 60% студентов а, предпочитают социализм, да. как вы думаете, это это результат чего. Посмотрите, кто поддерживал Бени Сандерса. В основном, э, Берни Сандерса, в основном, это молодежь было Спасибо да, за одну одну Спасибо еще да, одну да. секунду. Вы говорите про социализм. Я немного старше вас, я прекрасно помню, какой был социализм до э, Хрущева. Э, до того как он э, обрезал, э, э, боже, какой, кооперативы, и там все, которое было до этого года. В стране все было. Понимаете, тогда в стране только государство принадлежало здравоохранение, армия и э, обучение. А потом пришел Хрущев и сказал, это все капитализм, и все это обрезал. И этот социализм превратился в черт знает что. Давайте э, э, поливать этот социализм там, где он это заслуживает, и не от то что определенные достижения социализма между прочим social security и э, медицинское обеспечение это тоже идея, социалистическая идея а какие были кооперативы в 50-х хоть примеры какие-то ну хотя бы вот э, Арк... легкая промышленность, промышленность принадлежала Uh, как они называли да нет, ар были артели, артели, артели, артели, да. артели, но это совсем немножко. Но это не немножко, не да, это не совсем видно. Да, Значит, у меня все было. Я был, помню себя прекрасно, я десятилетний был, у меня был кожаный ранец. Понимаете, у, у меня у была, была футбольное форум. Ну был вот мяч, вы, у, и вас и у, одного, этого у вас у одного Значит, был... это можно было купить на улице. Согласен. Был завален, э, Значит, у вас у одного был кожаный ранец, а у ваших ста друзей не было этого ранца. Точно так же, как и при капитализме, кто-то ездит на Россросе, но кто-то ездит на Тойотах. Но, тем не менее, все-таки э, разница была okay. не такая, как здесь. Спасибо. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. знаете, Здравствуйте. Я просто хочу сказать по поводу Конгресса и Сената, которые да, не поднимают вопросы, но эти вопросы очень такие красивые и больше работают на публику. Вы знаете, в нашей стране находится порядка 28 миллионов человек, которые не имеют иншуринса. Эти люди, как правило, работают сами на себя, или имеют маленькие компании, маленькие компании, которые не могут предоставить. Это официально данная порядка 10% консультата населения на работающих людей. Судесно, что эти люди Сейчас обращаться к врачу, они должны будут платить за свои деньги, они будут платить, будет, они должны будут платить за тест больше тысячи долларов, если идти на больничный закон не предусматривает, для компания меньше пяти человек, Компании, соответственно, могут разоряться, банкрот, и бокрот положено не компенсация, не положен ни отпуск, ничего. Понимаете, что большое количество людей, которые работают. Вот, которые не имеют иншуранса, которые выпадают из всех абсолютно сводок. А кому вы предоставлена? Будет предоставлена ковремент работников, как всегда, которые все имеют. Будут предоставить другим работникам, понимаете? Конечно. А люди, которые... Выпадают абсолютно, Конгресс, никто об этом не думает ничего. Попробуйте сейчас, понимаете, то, что говорят они и то, что реальная жизнь совсем по-разному. Абсолютно на местах, у нас, допустим, войной совсем то, что говорится в Вашингтоне, не имеет отношения абсолютно никакого. Да, я тоже спасибо большое за ваш донок я тоже сегодня или вчера, утром или вчера мы с супругой разговариваем на эту тему она меня спросила, что там ну как раз по поводу того как стимул package обсуждается я говорю я не знаю как получат эти чеки э, люди которые работают в частном бизнесе но вот скажем то что бюджетники я не получу все получат вот такие чеки Подарок от правительства. Вот это скорее всего произойдет. Добрый день. Причем бюджетники, которые сегодня сидят дома и получают зарплату. О, да. Они сегодня не О, ходят да. на работу, локдаун, все, сидите а, дома, да. а зарплата себе идет. Больше всего, конечно, пострадают это малые бизнес. День. Безусловно. Добрый день, Добрый меня день. Вот вам звонил один из слушателей. Он себе выбрал когда-то кликуху сварч. И вот он говорит, что в Советском Союзе был классный социализм. У него был кожаный ранец. Uh -huh. я, его возраста я хорошо помню, 50-е годы, когда надо было стоять по три часа за хлебом. И когда один из предпринимателей в Киеве организовал подпольный цех и выпускал тюль, и писали газеты, что он имел... Даже ванну, наполненную молоком, его расстреляли. Коротко и ясно. Так что сварщик, пусть не гонит лапшу на уши. Спасибо. Ну, на самом деле, даже я помню э, то время, когда в магазинах, я помню, был, э, я родился и жил то время в городе кемерово помню, Центральный универсал, мраморные прилавки такие. И помню, висела колбаса, копченая, сыр копченая полукопченое, всякое-всякое-всякое. Это было в начале 60-х. А потом, э, я не помню когда точно, но, в общем, э, в этом регионе мясных отделов в магазинах просто нет. Их не было. Потому что мясо в магазинах не было. Ни мясные отделы которых раньше там рубили там, мясо продавали знаешь, они, я, они просто еще я нужно... не знаю что он помнит и какие кожаные ранцы вот. он носил поэтому... но я знаю рассказом моих родителей и бабушек и дедушек и дяди и тети про жизнь в 40-х 40 после войны в 50-х да, может у кого-то был кожаный ранец, но в основном, конечно. Нет, не нет. знаю, какие достижения были. То есть у нас, очевидно, не очень большая разница в возрасте, может быть какая-то есть, но никаких а, светлых и теплых воспоминаний о том строе. А... О реалиях того времени у меня абсолютно. Я не знаю, о каких достижениях он говорил. Может, мы жили в разных странах, я, честно говоря, не знаю. Ну, как в той песне пелось, что бывалые цены алло. снижали, да? Да, да, да, да, алло, да? Алло, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Да. Э, мнение этого Аранса нос э, и совпадает с мнением э, Первого канала российского телевидения что зла в мире, чем Америка, вообще не существует. Вот и на, насчет того, что при Сталине было хорошо, э, давайте вспомним э, то, что бедные колхозники вообще не имели паспорту, они не имели права да. жить в годах, mm -hmm. перемещаться. И все это благополучие э, социализма э, заключалось в том, что людей, там миллионы людей держали влаги, они там все шили, обшивали, и все это раб... На самом деле, полстраны сидела в тюрьмах и работала да. на этот социализм. За ну, а полстраны этого охраняло... Вот, их... это вот там Иран и шились для нашего товарища. А вот я хочу сказать о коронавирусе. И мне кажется, что вот этот коронавирус полностью оголел тот, э, э, то, что Говорил все, эти, говорил все эти годы наш президент Трамп о глобализации рынка мирового, когда наши предприятия поехали, переместились в Китай. И вот этот коронавирус полностью показал то, что если в случае чего вот этот кризис вот мы оказались без, без ничего в один момент. И вот паника началась, полки оказались пустыми. Если бы эти предприятия были бы у нас, да, возможно, себестоимость их была бы намного выше, чем сейчас. Но мы бы не имели бы такого краха, который произошел в, в, в эти дни с этой коронавирусом. Абсолютно. Спасибо большое да, за ваш звонок. А особенно, я, когда на медикаментов, медикаментов, мне становится жутко. Когда 90% всех составляющих медикаментов идет из Китая. Вот это, между прочим, сейчас. Уже сейчас принимаются меры к тому, чтобы положить конец этому, чтобы американские компании выпускали эти компоненты. Это тоже одна из причин, почему а, некоторые республиканцы, establishment, ну, который, так сказать, немножко подчистили после выборов 16-18 года, и почему значительная часть демократов противостоит Трампу, потому что а, если перевести производство, открыть производство здесь, то кто-то потеряет возможность зарабатывать колоссальные деньги за счет Китая. А многие политики в Вашингтоне обогащаются именно за счет Китая. А вот и профессора, некоторые в Гарварде, тоже обогащаются за счет Подожди, Китая. Подожди, смотри, вот давай вернемся немножко к 50-м годам. Вот я сейчас копнул, посмотрел. Да, действительно, были артели, но хрущев но Хрущевик скажу... запретил. А что, это что. Закончился социализм, это, начало что-то новое. Это, Продолжался быть социализм, который запретил эти артель, да, артели. В свое время социализм разрешил новую экономическую политику, да. если вы помните 30 20 -е, 20 четвертый по моему да. год НЭП, так называемый. Это и есть, так сказать, лицо социализма. Сегодня так скажу, завтра вот так скажу, как как захочу, как как моя левая нога подскажет, так так я и буду себя вести. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. После чего вернемся и продолжим наш разговор. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Джаз-кафе uh, действительно принимает заказы, uh, то есть можно заказать любое. Это русская кухня, очень вкусная, сам пользуюсь. Так что звоните, заказывайте, если у вас нет возможности, желания uh, или еще чего-то готовить воспользуйтесь услугами. И в прошлый раз я рассказывал о том, что Дмитрий Вайсман, ну, Дмитрий Париконсалтинг консалтинг, подпольная кличка Шарик. Шарик, Дима Шарик. Дима Шарик, да, да вот он сказал, пообещал, если вы делаете небольшое парень, но ну, сейчас парень никто не проводит в ресторанах, поскольку все рестораны закрыты, банкетные залы закрыты. Но если дома небольшое парень, то он с удовольствием и совершенно бесплатно. Надует красивые разноцветные шарики, привезет к вашему порогу и ни копейки денег с вас не возьмет. А телефон спрашивали, по которому можно позвонить. Запишите 847 533 семь, пятьсот, тридцать три, пятнадцать, двадцать пятьсот, тридцать, три, пятнадцать, двадцать Для того чтобы ну как-то поддержать настроение. Давайте у нас есть звонки. Зону попробуем давай. принять. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, я только радио выключу. Добрый день. Добрый день. Я хочу буквально одной фразой ответить э, сварщику насчет изобилия. Если в мозгах у человека ничего нет, значит э, при социализме полное изобилие, полные полки. Чего я и мои друзья, с которыми я общаюсь все время, никогда этого не видели. Но это ладно. Я хочу э, вам насчет выборов двадцатого года свое мнение высказать. Я считаю, что хотя я не... Поклонник Трампа на выборах 2020 года победит Трамп. И вот почему. Сандерс уже проиграл. Проиграл Байдену, и Байден будет президент Демократической партии. Но, я думаю, Трамп купит его и Сандерса, и Сандерс за большие деньги. Сандерс пойдет независимым кандидатом, отберет нужные голоса у Байдена, и тот проиграется поэтому а на, вы на, не на, думаете такого... что да. простите а вы не думаете что байден и так проиграет без купли сандерса нет я думаю что на сегодняшний день банд, э, байден, байден идет значительно впереди среди тем что к ноябре месяца безработица может быть достигнуть 15-20 процентов, а в этом случае Трампу будет очень тяжело победить. А вы думаете, что благодаря вот этому в кавычках благодаря вирусу, а независимости от того, какой бы был президент сегодня в Белом доме, была бы другая ситуация? Вы половина. понимаете, вы задаете вопрос, на который однозначный ответ. Народ не думает, благодаря чему и так далее, будет хуже, значит виноват. Самое, хотя бы пять-семь процентов будет считать, что виноват в действующий президент, этого достаточно для его выражения поражения. А если он купит Сантерса? значит он победит спасибо ну, спасибо вот, э, хоро интересная мысль интересная очень да конечно любопытная но э, по-моему сандер до сих пор еще не снял не снял себя с кандидатуру пробега. нет и вот э, то о чем вы говорите кто купит Сандерса вот по-моему сейчас э, демократы пытаются купить Сандерса как это получилось в прошлый раз Сандерса кину ну правда в прошлый раз он не добровольно так сказать ему просто потом Отступного, отступного, дали в связи с тем, что они его кинули. Вот кил, хиллари его купил. Они его да. кинули, кинули сначала, а, а потом они ему дали отступного, чтобы да. он сильно, не чтобы он нам не да, рассказывал, да, да, да, да. да, чтобы он не возмущ, не возбуждал толпу своих поклонников. А, так вот мне кажется, что на сегодняшний день там как раз идет торговля. Сандерс торгуется, потому что, ну, после последних выборов он стал миллионером, когда его кинули вот сейчас он наверное хочет стать миллиардером поэтому он до сих пор участвует в президентской гонке при том что шансов у него практически нет что касается байдена ну э, честно говоря на здравый смысл населения рассчитывать не приходится после того как второй раз население проголосовало за президента обаму но вот то что предлагает байден ну хотя я не знаю может быть люди которые пойдут голосовать никогда не слушали то что предлагает байден каковы его так сказать, рецепты выхода страны из кризиса улучшения ситуации, безопасности здоровья и так далее запретить добычу нефти газа, угля открыть границы вот это является решением наших проблем вот это, вот, вот, вот с этим вы посмотрите пред, администрация принимает, предпринимает беспрецедентные меры на сегодняшний день, причем это по распоряжению CDC не будут нелегалов Совсем сюда пускать не будут и, и правильно делают Потому что по существующим законам Они проходят нелегально границу Их должны в детеншн-центры вот А это реальная угроза. Сегодня было сообщение вот National Guard, Securities Они сказали, что моментально будут Через границу назад выбрасывать Даже без разговоров Потому что э, собирать их в детеншн-центры От них будут заражаться uh -huh. гарды Разносить эту заразу Мало того, они будут сжирать ресурсы страны, в том числе и медицинские, они ведь идут сюда с какими-то совершенно дикими болезнями, даже если это не коронавирус. С уже чума бубонная обнаружилась, о которой все забыли. И вот эти нелегалы будут съедать а, те ресурсы, которые необходимы американским гражданам для того, чтобы пережить а, и вот, а, бороться с этим, с этим коронавирусом и, и другими заболеваниями. А то, что предлагает Байден, вообще я не понимаю, почему демократы так ненавидят американцев, особенно пожилых. Ведь это все будет за счет американцев. Вот все нелегалы, о которых они так пекутся и обещают открыть границы в случае победы на выборах. Это же все ударит по американцам, и в первую да, ты, очередь пожилым с... людям. Но ты же сам говорил, почему, потому что им нужны голоса на выборах. Да, вот именно. А Байден сказал, что всем раздаст э, удостоверение личности. Да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. А вы спросили, зависит ли положение в стране от того, кто президент. Мне кажется, это очень много от этого зависит. Если бы мы, не дай бог, сейчас имели Хиллари, у нас бы была примерно такая ситуация, как в Италии. Потому что, во-первых, они бы ни никаких границ не закрыли, ни никаких связей с Китаем не прекратили, а сейчас э, Трамп прекратил даже с Европой. Так что все, все бы вот это, все заболевшие, которые там заболели, прибыли бы сюда. И мы бы имели, может быть, даже хуже положение. Спасибо большое. 100% ну... хуже, потому что все политики или демократы, когда только началась эта ситуация, когда президент э, ввел ограничения на Въезд, Въезд из Китая сначала, угу. а каждый демократ его же сразу обвинили в ненависти. Каждый демократ, Не, Подожди, который... его до сих пор обвиняют и в на в каждом России. брифинге. Сейчас мы об этом скажем. А каждый демократ выходил и говорил о том, что нельзя отгораживаться от мира. Только сообща можем победить эту нечисть. Поэтому границы должны быть открыты. Вот а о чем говорили а сейчас. демократы. Они, а сейчас они говорят, что он поздно закрыл а, границы. Надо было сразу. Да, ну в общем, вот чем дело. сегодня они говорят одно. Ну, я не думаю, бывает. что, честно говоря, не знаю, соглашусь ли я с этим. Я думаю, что Хилари бы, если бы она, не дай бог, была бы, она бы все равно закрыла границы. Может быть, чуть-чуть там, позже, на несколько Несколько дней, но она бы последовала примеру других стран, той же Италии, Франции и других. А если бы китайцы ей дали денег? А, Нам, слушай. Ну тут уже понимаешь, что а делать? Деньги деньгами, как но... деньги деньгами. А уран и... уран продать России это нормально? Это в порядке вещей. Ну, это уже чи... вот это уже чисто деньги, а тут все-таки это тут... здоровье граждан. Я думаю, что она бы все равно закрыла границы или поздно. То есть ты настолько наивный, что полагаешь, вот эти люди, которые там сидят в Вашингтоне, особенно такие, как Хиллари Клинтон, как Билл Клинтон, а, а, а они, так сказать, пекутся о твоем здоровье, о твоем благополучии. Нет, но кроме -то того, что. С трудом в но верится. кроме того, что они пекутся о личном моем здоровье или не пекутся, есть еще все-таки какие-то да меры. Нет, я думаю, что да ну, абсолютно слушай. Нет. Это мое мнение. Я думаю, что она бы закрыла границу. Абс... И Обама закрыл бы абсолютно границу. Абсолютно никаких нет, потому что И Обама бы не закрыл границу. Я думаю, что закрыл бы. Может быть, может быть, позже, на несколько а, дней, как с... я сказал. Ну да, на несколько дней. Если ты вспомнишь, когда свиной грипп был, свинский грипп, а Обама предпринял, объявил чрезвычайное положение после того, там сотни тысяч заболели и тысячи умерли а когда был свиной гриб не было такой шумихи не а, об этом не а говорили как? сми Ну разве А двор... сегодня нам нужно было об, об, об, обвалить маркет чтобы китайцы скупили назад 30 процентов уже скупили своих акций своих компаний в которые были вложены деньги американцы 4, и европейцы А четыре сенатора как выясняется продали свои акции или миллионные свои портфолио Буквально там за пару дней до того, как все это началось, после того, как они, э, так сказать, прослушали на за закрытыми дверями брифинг о ситуации с коронавирусом. Да. При, этом, при этом они говорят, что нет ничего подобного, мы ничего не знали, ничего не делали. Это не мы, это вот там управляющий менеджер. Добрый день вы в эфире. Да, добрый день. А вот мое мнение такое. Это уже выработалось. Он знает, с какого времени еще Советского Союза там. Что говорит, было много в магазинах. Да, было много, все висело бочками, там палтусы, все висело. Только у людей денег не было. Меня мама не посылала четыре 4 часа утра за хлебом стоять. В другой раз в день не было рубль, иду на дороге рубль нашел. И потом купил, а так хлеба не было. Восьмой класс кончал, ходил, туфли в соседа отдал. Он говорит, социализм, козлиная морда. Потом это самое... Все страны, которые стоят на позиции интернационализма, мультикультуризма, глобализма, у них ничего будущего нет. Это каранты всем будет. Поэтому их всех надо давить. И таких, как вам звонят, это казвейная морда. Ну вот то что, вы сказали, то, что вы сказали, то, о чем сказал я, что вот по рассказам моего папы, у него не было кожаного ранца, и у его друзей тоже не было кожаного ранца, кстати, в том же, в том же городе Киеве. Вот, поэтому его рассказы Да, были артели какие-то, которые потом все закрыли Вот, потому это что Зачем, чтобы кто-то обогащался в артелях? Потому что это не соответствует идеалам Социализма Социализм. Все должны быть одинаковыми нищими И все должны быть равны, Ровно да. нищими, чтобы не было Чтобы не высовывали Чтобы, не дай бог, человек, который становится финансово независимым он ведь становится вольнодумцем, он же, так сказать, не зависит от государства. Это вот как раз то, чего добиваются нынешние демократы, чтобы все были одинаково нищими и в значительной степени зависели от государства, в том числе и в вопросах медицины, чтобы государство распределяло, контролировало, регулировало и обеспечивало медицины. В этом случае полный контроль. Добрый день. Алло. Да, добрый день. Да, добрый день. Я за меня, я еще просто хочу еще сказать некоторые вещи. Вот в... Факт, не ус так хорошо. И просто показано десятки тысяч сейчас закрытых ресторанов, баров по всей стране. И он маленькие компании, вот, они должны будут выплачивать аренду, вот, соответственно, без санитарно, все равно все продолжаются выплаты. И у всех есть шиншиллинцы. Но согласно шиншилинцу, ты не включил никакой пандемия. Вот государство должно что сделать? Принять закон? которые будут на Потом помочь и с компаниям, вот, ну, чтобы они могли бы платить. Но это не делается. Опять же, вот у нас отложили, допустим, в нашем э, в сети, вот, решил наш мэр, что, что там будут определенные штрафы, коммунальные, не надо будет платить, там, предприятия мелких бизнесом до конца апреля. Сейчас люди не работают. Откуда они будут деньги заплатить потом? Понимаете, все, что делается, делается... Чисто показуха на публику. На самом деле, реальным людям ничего нету помощи. Как было, когда был это, господин Обама президентом. Помогли крупным банкам, компаниям все же. Абсолютно люди так же самое потеряли жилье и все. То же самое происходит, но нету помощи реальным людям. А идет, опять же, этот триллион непонятно куда уйдет. Банкам или кому-то еще. Но не простым людям, так вот, как я вам сказал. Понятно. Спасибо. Вообще Интересно, а, Ники Хейли вышла из совета директоров Боинга а, в связи с тем, что она не согласна. А, Боинг рассчитывает получить от правительства 160 миллиардов бейлаут. Да. Она не согласна. Кстати, республиканцы не все а, поддерживают эту идею бейлаута. Uh -huh. Вот этой помощи, вот этого стимула спеккеджа, поэтому там такие uh -huh. дискуссии внутри партии происходят. Ну, вообще-то, вот эти 1,2 триллиона выделены именно вот на помощь людям, то есть их не будут дистрибьют как бы по штатам а штаты по городам этот чек будет идти и Напрям, на, ну, напрямую это это То есть только одна составляющая надеемся всего, что, что эти деньги не развору я уже я уже говорил о том что Пелоси попыталась воткнуть в этот законопроект положение по которому все аборты делаются без да да да ну об этом уже разговора на по-моему уже прошло и, и там несколько таких э, вещей подобного плана Несколько вещей подобного плана, поэтому там дискуссии, поэтому до сих пор не проголосовали. Добрый день, вы в эфире. Не дождался радиослушатель 847-400-5200. Вот интересно хотел рассказать, как раз вот, как информация из... Сейчас да. примем звонок. Да. Добрый день, давай. вы в эфире. Добрый день, господа. Вся Америка дрожала от того, что Путин грозит атомной бомбой. У кого есть деньги, тот построил себе убежище и решил пересидеть там это время. А, а откуда воздух будет в убежище? Откуда он появится? Снаружи. А, а, а вот везде будет вот эта самая зараза. Так чего надо бояться? Этого нюкленбомбы или этой маленькой заразы, которая на сегодняшний день появилась? Это первое, что я хотел сказать. А второе, тот, -то, кто вспоминает счастливое детство, по-моему, они соскучились по пионерским отрядам. Если им это так хочется... Я в марте могу посоветовать организовать пионерский отряд в своем детском садике, одеть на них галстуки, я знаю, шорты, и в один строим пионерские песни. Пусть только будут здоровы. Это и все. Добрый день, пожалуйста, Вуфи. Вы знаете, Олег, извините, что я еще раз звоню. Я хотела напомнить, как Сила вела себя во время событий в бенгази это и я это помню не просто помню и я хорошо знаю жизнь посла и, и <с его <с сотрудников а что о других людях можно говорить Понятно. Окей, спасибо. спасибо добрый день здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Ты, Ренея, Затлант, хотела добавить свои три копейки знаете при социализме оно, конечно все были одинаково бедными с одной стороны но с другой стороны там все-таки были люди которые работали на рыбных местах вот например моя бабушка она работала на большом заводе в бухгалтерии и она как раз сидела на этих талонах на хлеб которые раздавали так вот за счет того что она была как бы на этих талонах у них иногда оставалось от этих талонов и только за счет этого то она на этом как бы считалось рыбном месте сидела, поэтому они смогли выжить После войны. Вот поэтому и. как это России... оставалось? За счет чего? Ну, Лишние какие-то. выделялось как какое-то это... количество. Кто то уволился, рассчитался с работы, а столона. Осталось... Ну, какие-то были варианты. Да, как, как, как то это оставалось? Она мне не рассказывала, ну, как... Это, как... это точно так же, как говорил Жванецкий. Тот, где работал, где работает, тот это имеет. В аптеке работаешь. Да, вата есть, помните, есть. да? Всегда так Тогда было, опять. если и будет. Слушайте, вспомните, как, как вот сегодня туалетной бумаги в магазинах нету. Но с кем не поговори, о, у меня дома есть есть. Мне это напомнило вот этот вот наш Советский Союз, когда магазины да. были пусты, а холодильники были наполнены и мясом, и молоком, и продуктами, и всем остальным. Не вот. забывайте, да. что блад был всегда. Конечно, Блат конечно. Был всегда. Совершенно Поэтому, верно. Но если у кого-то был кожаный ранец... Это не значит, что у всех были кожаные ранцы. Совершенно верно. Надо было иметь блат. Но самое интересное то, что те, те, которые ругают тех, у кого был блат, как правило, у них его не было. Но если бы у них был бы блат, они совсем бы от него не отказались. Спасибо. Доб спасибо большое. Да. Добрый день вы в эфире. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я о чем хочу сказать? Я каждый день смотрю пресс-конференцию э, Трампа и его всей этой команды. Так? Я могу одно сказать. Я благодарю Бога, что есть такой человек. Это величайший менеджер. Я по своей работе, по всю свою жизнь встречался с многими большими руководителями, но такого трудно себе представить. Он владеет всеми вопросами, он отвечает четко, команда у него великолепная Дай Бог ему здоровья. А вы, а вы обратили внимание на его чувство юмора, когда он вчера сказал во время пресс-конференции, брифинга, этим, этим журналистам, которые его заклевывали вот этими вопросами своими левыми, он говорит, а чего вы так близко друг к другу сидите? Вам нужно уйти, да, вам нужно уйти. Да, И он спокойный такой, не выдерживает как тебя, ну просто... Человек, это слава Богу, что он есть. Иначе был бы конец в стране. Я не вижу ни Макрона, я не вижу ни премьера э, Италии, Канады, никого нет. Он один руководит всем этим процессом. Спасибо, Спасибо. что он есть. Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Перерыв. Небольшой. Перерыв. Перерывчик. Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может. Не Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Я бы хотел вот информацией поделиться. Аналитики Goldman Sachs предсказывают, предсказывают падение ВВП США во втором квартале 2020 года на 24%. Если эти предсказания сбудутся, это станет крупнейшим обвалом американской экономики со времен Первой мировой войны. Даже в эпоху Великой депрессии худшие кварталы сокращались лишь на 12-14 процентов белый дом объявил об официальном переносе даты уплаты налогов с 15 апреля на 15 июля то есть дедлайн всегда была 15 апреля когда мы все должны заполнить налоговые декларации так вот сейчас переносится официально до 15 июля. Нью-Йорк Таким... или это федерал? Это федеральное правительство. Таким образом, предпринимателям дадут короткую передышку в надежде на то, что к лету эпидемия коронавируса уже закончится. На 60 дней останавливаются любые выплаты студенческих долгов. Впрочем, такая мера носит скорее формальный характер. Все равно большинство американцев уплачивают совсем уже копеечные суммы по долгам за образование, компенсируя лишь набегающие проценты. На время эпидемии также будут отменены все экзамены и запланированные тесты в школах и университетах. На Капиталистском холме образованы четыре команды законодателей, которые каждый из которых разрабатывает свой проект закон, э, экстренного спасения экономики. Вероятно, что все они будут примерно похожи друг на друга и предложат реализовать меры, уже объявленные администрацией Трампа. Вроде байлаутов и разовых выплат, субсидий всем американцам. К примеру, Калифорнии следует Нью-Йорк. Губернатор штата Эндрю Куома приказал всем жителям не покидать своих домов. Количество заражений COVID-19 в Нью-Йорке уже превысило 7 тысяч случаев. Это почти половина от общего числа инфицированных в США. Эти два штата, напомню, в сумме представляют 25% всего ВВП Америки. И Их экономики теперь полностью остановились. По самым предварительным оценкам, количество безработных в США в ближайшие месяцы может подскочить на 14 миллионов человек. Это станет самым страшным взлетом уровня безработицы со времен печально известной зимы 1932 года. Но это такие малоутешающие новости. Но на этом фоне есть и положительные новости, что касается коронавируса. Олег, насколько это... Да, но вот интересно, значит, позвонила мне жена, говорит, позвонила подруга, над Баффало-Гроу над летает вертолет. Ну и опять же, на Фейсбук там кто-то, вертолет-вертолет. И все опять же в панике, я умоляю, перестаньте паниковать. Ну и вот наконец-то вот прислал мне там, друзья, текст-месседж, что там был просто эксцидент какой-то на дороге вот вот вам пожалуйста вчера получил а в private messenger наверное человек 18 мне прислали вот эти вот тексты, что будет, что будет, и, и, и запасайтесь едой как минимум на две недели, потому что гарды выходят на улицу и никого не будет выпускать из дома. Ни, это уже, понимаешь? То да, есть даже, вот, даже в Калифорнии, где все закрыто? Да. Магазины, с, аптеки, пойди, банки. Пойти за продуктами. Да. Кстати, кстати, сегодня к Калифорнии присоединился Нью-Йорк. Вот да, ты сказал. И вот опять же смотрю, вот месседжи: что сегодня будет орденс э, в Иллинойсе. Не знаю, насколько правда или нет, но в принципе об этом тоже писали, говорили. Тот же Facebook и какие-то там независимые аналитики. Давай, ты хотел вот. про лекарства да. рассказать. Но это да, я хотел рассказать, что э, Естественно, что одна из причин паники ⁇ это то, что сегодня еще нет вакцины, нет, не существует специального лекарства для лечения а, этого вируса. И все, что сегодня могут делать врачи, это поддерживать состояние больных, а, помогать им а, как-то вот дышать, потому что это связано с легкими. Вот. Но вчера на брифинге а, по коронавирусу в Белом доме Трамп президент Трамп сказал о двух ранее существующих методах лечения, которые были предложены в качестве потенциальных способов. А оба препарата еще находятся в клинических испытаниях на коронавирус, но вот, медицинский э, корреспондент вот, CBS вчера доктор Дэвид Айгус присоединился к группе э, CBS Evening News, вот новости. И что он сказал? Он сказал, что существует препарат а, против малярии. <свят> Причем существует он, по-моему, он сказал, где-то более чем полувек, более полувека. А, и он называется гидроксихлорохин. Боже, не могу даже выговорить. Он используется при малярии и он работает по двум механизмам. Один блокирует вирус, а второй механизм снижает воспаление. И оба эти фактора, вероятно, играют роль в том, как он поможет пациентам с коронавирусом. И еще какое-то другое средство, которое внутривенно вводит, которое помогает бороться с этим вирусом. То есть уже даже есть какие-то лекарства, которые... Не говорят, что они сегодня, не говорят, что они помогут, но, во всяком случае, надежда на это есть, и их тестируют, и вполне возможно, что в ближайшем будущем у нас уже будет какая-то вакцина. Кроме, кроме этого, я знаю, в Израиле уже тестируют какую-то вакцину, и много американских компаний работает над тем, как ускорить тестирование. Иногда это за, может занять до 18 месяцев, а, но в экстремальных ситуациях вообще-то это может занять до 6-8 недель. То есть мы надеемся, что в течение месяца или двух все-таки вакцина будет. А, радует все-таки то, что <клес> процент смертей не очень большой. И нужно быть очень осторожным старикам, потому что в основном то люди умирают в возрасте и не и больше даже не от этого вируса, а поскольку у них, кроме этого, есть еще куча разных болезней, и организму просто невозможно тяжело бороться с этими всеми недугами. Ну вот, кстати, так что а ты упомянул Иллинойс в три часа ожидается объявление выступления Притскера ну вот, губернатора. Думаю, что да. И так называемый shelter in place, это вот э, у, приказ всем оставаться дома. То есть все должны сидеть по домам, кроме, кроме случаев крайней необходимости. Но и если вот... у вас есть необходимость идти в магазин, и если у вас пожилые есть родители, пожалуйста, не пускайте их в магазин. Мне там заняло очень много так как говорится, убедить мой, моих, моего папу и тещу, что не нужно ходить по магазинам, когда мне теща говорит... Ну ничего, я пойду рано, когда там мало людей. Нет, не надо. Пусть сидят ваши родители дома, делайте им вы закупки. То есть, вот это, вот это положение будет введено в субботу, а вот в Ок парке уже сегодня с 12 с полуднем введено. В это парке положение. было... Подожди, еще в каких-то э, пригородах было. Да, да, да. Добрый день, вы в эфире. А вот добрый день. По поводу вакцины. Э, вот вакци... вакцина против гриппа, которую так... Э широко рекламирует, которая долгое время используется. В основном э, погибают люди именно вакцинированные. Поэтому будем надеяться, что эта вакцина э, не похожа на вакцину гриппа. Это одно. А по поводу... Я вчера буквально случайно наткнулся в дискансене на выступление ги... э, как ее же? Э, гибборд гибборд женщина, которая баллотируется в президенты от э, демократов. Талси Габберт. Талси, Талси, Талси Габберт. Которая сняла вчера свою кандидатуру. Да, так я вот ее э, услышал. я он, То, что я слышал, это было, значит, она агитировала своих избирателей за голосовать за Байдена. Да, да. Она распиналась в его похвалах там надо говорить срочно что-то делать потому что надо страну спасать от трампа а потом она рассыпалась в похвалах берни сандерса его жене там и так далее и так далее я думаю вот вам толстый гибборд ужас вы не раз вспоминали я слышал от вас про нее Вы не поверите. Я только хорошего мнения. Вот это, получается, мерзость а вот такая, как она есть. Я Поэтому только... лучше бы она побыла на этой войне, наверное, чуть побольше. Может быть, она не смогла вообще а, не то что кандидатуру свою выставлять, чтобы а, то есть, за такие призывы... Спасибо, Спасибо большое. Я только вот в перерыве говорил Сергею, что... Я когда на нее смотрел во время дебатов, мне почему-то она показалась наиболее э, адекватной по сравнению с другими кандидатами. А мне меньше. она таковой не показалась, она типичная демократка. Ну естественно, а и а на а Трампа а а она и... тоже говорила гадости, но она хотя бы не говорила. Того, чтобы простить всем долги. Кроме того, но ну, кроме того, э, и надо не забывать о ее антисемитских высказываниях. Да, это правда. Так что она типичная демократка, как и все. Они внутри себя как э, пауки в банке душили, а потом, когда уже, так сказать, я не знаю, то ли отступные получили и стали петь дифферамбы. Кому-то пообещали должность в правительстве, кому-то еще что-то пообещали, и они все вдруг полюбили Байдена. Добрый день, Добрый пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. А, ребята, вы вот сами говорите, что вот администрация Трампа и Конгресс и так далее борются против проникновения расширения вируса и так далее. Но вы почему-то забываете, что полтора года назад Трамп своим распоряжением на 40% уменьшил финансирование организации CDC. А вот это неправда. Да. Чистой почему воды не неправда, Нет, потому неправда. что это, это уже опровергнуто официально. Да. А, к сожалению, вот видите, а вот так распространяется. Последние данные у вас, по -по посмотрите, спасибо. да, да, да. Я помню эту историю О, полтора спасибо, года назад. Спасибо, да, добрый день. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Вот, если вот сейчас же идет закрытие, Нью-Йорк закрыт, многие города закрывают. Калифорния закрыта. Есть, да. Малые и средние бизнесы фактически теряют свою деятельность. Да. Так, соответственно, это электоральная база нашего президента. И я если я еще пару месяцев назад был на 90% уверен, чем закончится выборы, осень, так сказать, ноябрьские, то сейчас далеко в этом не уверен, потому что, в принципе, эта база будет потерянная, а вся массовое информационное пространство не сплотится вокруг него, и поэтому стадо есть стадо, и неизвестно, как все будет. Ну, если вот не дай бог это произойдет, значит операция, совместная операция Демократической партии Китайской Читаю, Народной да. Республики да, и да, масс-медиа да, да, завершилась и, успехом да. по перевороту, по, да, так сказать... И второе, что-то я, сколько слышал, я сейчас сам общем, болею, но другой фирус. Вот, И я не понял... Эм... Сейчас должен выступить губернатор, и что перекрыть весь город на выход. Думаю, часа. что да. В три часа будет. Не только город, наверное, весь штат. Но это, это, это распоряжение... Насколько, насколько это неизвестно? Нет. нет Пока нет, об этом нет. не говорит. Но на самом деле речь идет о том, что люди по-прежнему могут ходить в магазины, в магазины банки, заправлять автомобили, аптеки. гулять. А э, то в... То в магазин можно выходить? Конечно. Да? конечно. конечно. Тогда, тогда я не понимаю, в чем тогда закрыт, потому что Нью-Йорк закрыт на выход практически во всем. Нет, Нью-Йорк не закрыт во всем. Нью-Йорк и Калифорния, они закрыты для... Общественных мероприятий для производства какого-то бизнеса. Но... Нет, да, там в магазин можно выйти. Да, да магазины, банки, аптеки и э, бензоколонки будут открыты. Вот а что во всяком Единственное, смысле... что я не знаю, вот еще как там я читал, что э, разрешается только одному человеку от семьи идти в магазин. То есть я не знаю, как э, будет, будет это контролироваться. Ну, наверное, я с женой под ручку не смогу ходить. А, да. И вроде бы, что... Вот ну, так, но ну, два, два метра? Два метра. Ну Даже да. И, и вроде Вопрос, бы, когда вы... Вопросы в защите рта, вопросы в защите рук и всего остального. Когда вы заходите в магазин, вы обязаны быть в перчатках. Ну, и... В каких? Ну, там вроде выдают там... Не просто знаю. Выдают. просто перчатки. выдают перчатки. А, но для этого, для того, чтобы вам выдали перчатки и чтобы вы не заразились, для этого все тачки должны быть продезинфицированы, все mm -hmm. товары на полках должны быть продезинфицированы, потому что тот человек, который ставит эти товары на полки, он чихнул себе в руку <свист> <и> <свист> это прод... это да, понятно. Да, понимаете, это поэтому... <свист> <свист> <свист> ну Приходи домой мой баллон, это понятно. Да. Спасибо. Спасибо. Значит, давайте-ка я еще раз, вот то, что пишет Чикаго uh, Tribune. Значит, в магазины походы в магазины разрешаются, походы в аптеке разрешаются, а заправлять автомобили на заправках разрешается. Это вот то, то, о чем сейчас пишут. Это то, что будет, то, что будет в этом в распоряжении губернатора. А, кроме того, прогулки аутсайд и а, в аптеке а, разрешаются. А, кроме того, все локальные дороги, включая интерстейт, хайвейс, толвейс будут а, оставаться открытыми для трафика. Ну, вот у многих врачей спрашивают, что делать, что вы лично делаете, вот семья ваша. Ну, они говорят, что вот мы сидим дома, мы никуда не ходим. Вот, например, я не знаю, поддался я тоже это сумасшествую или нет. Вообще-то, наверное, нет больше. Но, тем не менее, я вчера пришел домой и просто вывалил в раковину все там яблоки и перцы, я знаю, банку с огурцами, все перемыл мылом на всякий случай. Хотя, в принципе, так. вот действительно, я видел, я был свидетелем, как женщина в Woodmans, она я, я пошел перцы купить. Она стоит возле перцев, она чихнула в руку и продолжает их брать. Ну, конечно, я ей сказал, что вы делаете, как вам не стыдно, но я уже от этих перцев отошел. Иди знай, кто чихал на яблоки, на лук или картошку. То есть, вот, судя, судя по тем мерам, которые предполагается о которых предположительно объявит губернатор Притцкер, а на самом деле как бы входить можно покупать можно туда можно всегда можно 顏 -顏 -顏 и похоже что это все-таки такое мне как кажется такое прикрытие для они не изолируют Harvard... нас на сто процентов они уменьшат возможность заражения вирусом -то, то есть, это рекомендательный характер и такое прикрытие для для тех вот бюджетников которые для этих офисов городских штатных и так далее которые на работу не ходят вот как бы вот сидите дома, они не ходят на ты работу, знаешь, потому что... Мне у меня сын уже двое, вот, два вечера сидел дома, а я ему говорю, ты вообще понимаешь, две недели будешь сидеть с нами тут дома, он говорит, я с ума сойду. Почему? Я говорю, наоборот. Между прочим, где-то есть в этом и положительная сторона, давайте будем оптимистами в том плане, что наконец-то семья будет дома, и вы будете со своими детьми, и вы сможете обсуждать жизни и планировать на будущее, как все это пройти. Давай еще один звонок. Давай. Примем, наверное, добрый, добрый, день. добрый день. Алло. Слуш... алло. Да, мы да, мы вас слушаем. Да, алло. да добрый да. день. Да. А, знаете, а мне кажется, что это туалетная бумага и бумажные полотенца покажутся людям скоро цветочками и смешным летом, А скоро закроют и банки, и э, заправки, Отключат электричество. Почему вы так думаете? Интересно просто узнать. Добрый день. Алло? Добрый день. Добрый. Первая смерть от коронавируса в Израиле. Нас задушила мужа на четвертый день карантина Ну да, это мы знаем. Добрый день. Добрый день. Алло. Добрый день, Сергей. Добрый уже три дня объявили медицинским работникам принимать больных онлайн и в любом виде телекоммуникации так что люди могут звонить в офис и им всегда дадут решил Я отключил радио я поэтому вас не слышу окей okay, понятно да спасибо. да да спасибо это, да это правда действительно Спасибо большое. Но тем не менее, некоторые офисы э, работают. Вот я вчера был э, в офисе Андрея Иванченко, потому как у меня проблема со спиной возникла. И мне оказали там помощь. И завтра пойду. Несмотря. Хотя я не знаю, что, по этому поводу, возможно, что офис работать не будет. Надо будет уточнить. Я знаю, что Но от, мне помощь отменены, нужна, у меня спина болит. Отменены операции по. Ну, косметические. Кос... Операции по смене, по смене пола. По смене <с пола, <с <с да, по увеличению или уменьшению носа. Все, Олег, время наше да, вышло. к сожалению. Друзья. Оставайтесь оптимистами, оставайтесь здоровыми. Берегите все себя. Будет Всего будет. доброго. Все будет хорошо.